Добрый день, дорогие друзья! И снова с вами Куликова Анастасия. Сегодня я научу вас, как можно расписать веточку с вишней в жестовской росписи. Итак, я уже набрала на беречу кисть краплак зеленый и листья вместе с веточками начинаю тенить. Концы листьев и вишню мы затянем краплаком красным. Именно в листьях это делается для красивой тенежки. Итак, следующий этап будет называться прокладка. Мы прокладываем листья светло-зеленой краской. Аккуратно вводя ее в конец листа. При этом важно, чтобы четко выражена была серединка у листа. Притушевываем немножко. Также нужно сейчас показать и веточку, либо зеленым, либо коричневатым оттенком. И стебельки к вишням. Следующий этап называется бликовка. Мы берем желто-бело-зеленый оттенок, очень светлый, и подбликовываем, немного напоминает перья, наши листья. Блик идет от середины, что слева, что справа. Поднос всегда крутится, и мазок должен идти на вас. Сразу можно выполнить и чертежку на листе розоватым оттенком. Так, друзья, мы сейчас приступаем к прокладке на вишне. Прокладываем ее персиковым таким более светлым оттенком красноватым. уже созданным из плотных красок. После прокладки, как всегда, идет бликовка, промежуточный этап. Нам нужно сделать так, чтобы половина вишенки была более сочной и яркой, а другая уходила в тень. Также показываем в теневой части рефлекс от блика на листьях желтоватый. И завершающим этапом будет бликовка самая-самая светлая части, Это вот с точечками белыми, чисто белыми мы покажем самые яркие части на вишню. концом кисти, либо можно поменять на тонкую кисть. То же самое проделываем и с листьями, то есть самые светлые части, самые ближние к основанию листа, откуда он начинается, мы высветляем. Все, друзья, спасибо за внимание. С вами была Куликова Анастасия. Подписывайтесь на мой канал, получайте обновления. Жду ваших предложений и комментариев. До новых встреч!